Снова понедельник, 8:30 утра. Это значит, что вы смотрите легкие понедельники с Алой Заднепровской. Алла, здравствуйте. Привет, привет всем, Игорь Тебе привет. Алла, ну сегодня я хочу я предложить Квант. Если вы не против. Не знаю, есть ли да -да. такой у вас в книге или нет, но накануне 8 марта я не могу не предложить а, поговорить о Кванте, женщина. И, мне кажется, все-таки эти слова как-то как взаимосвязаны. Да-да-да, сто процентов. Нет, кванта такого нет у меня, равно как и мужчина. Есть квант взаимоотношения, есть квант любовь, а вот есть квант семья, а вот кванта женщина нет. Я с удовольствием принимаю этот квант. Импровизация такая у нас сейчас будет на эту тему. Тогда я прежде всего поздравлю вас и наших зрительниц с этим праздником. И хочу пожелать счастья, любви, мира, конечно, спокойствия, чувства безопасности, насколько это возможно в настоящее время, и, конечно же, легкости. Вот про легкость я хочу больше поговорить. Если вы не против, поделитесь формулой женской легкости, если такая есть. Ну, знаешь, когда мы говорим женское счастье, женская легкость, там, женский путь, женское лидерство, то у меня сразу возникает вопрос, ну мы же все разные, точно так же, как и человек, да? человеческое счастье, там человеческий путь, вот. Потому для меня всегда было непонятен, вот непонятен термин «женское счастье». Почему, почему, и чем оно отличается от мужского? Счастье, оно и есть счастье, мужское, женское Точно так же и здесь женская легкость. С другой стороны, мы можем поговорить о женских особенностях, да, и вообще какая-то часть моей жизни, может быть, не все наши слушатели, зрители знают эту часть моей жизни, я сейчас о ней расскажу. Она случилась со мной, когда был один из первых кризисов или ну первых, в ряду вот этих, в череде тех, которые мы проживаем вот уже там, не знаю, больше десяти лет. Это восьмой э, год, когда курс прыгнул там с 5 на 8, и мы все были в шоке. Боже, боже, как же теперь сложно жить. Вот, нас сейчас уже этим не напугать, да, при курсе 40 мы говорим об этом... Уже с легкой улыбкой. Вот она тебе и легкость, как она да, приходит в вас. Нашу потянуло, жизнь. Куда вас потянуло, так <с <с На моем вопросе. Вот-вот. И как вообще все это связано, и про что я? В период вот этих самых кризисов мы про это говорили: да, любой кризис это и сложность, и возможность. Так вот, для меня открылись новые возможности. Я открыла женский клуб. Почему? Потому что бизнес схлопнул бюджеты, а моему бизнесу надо как-то жить дальше. А в тот момент большая часть денежной массы в компанию э, приносили проекты консалтинговые, тренинговые, обучающие, развивающие бизнесы. И потому нужно было что-то придумать. Я, как э, главная волшебница нашего бизнеса, и это, кстати говоря, женская сторона и женская часть и в женщине, и в мужчине. В мужчинах тоже есть женская часть. Вот Не знаю, насколько это для тебя будет новостью, но в каждом мужчине есть и женщина, понимаешь, и мужчина. И в этом смысле я где-то, наверное, года, может быть, лет 5-6-7, вела женский клуб, вела женские программы, и в начале этой, этой части было больше, а потом с, по мере приоткрывания бюджета в бизнесе она сужалась. И я очень много изучала до этого момента, очень много изучала, очень много погружалась в тему мужчина и женщина. Мне это было интересно, как... Женщине как жене, как подруге, как любовнице, как музе, как волшебнице. В общем, мне было интересно изучить, а что же такое женщина. И чем больше я погружалась в эту тему, тем больше понимала и осознавала, ага, вот как это работает. Потому что женское в нас, в мужчине и в женщине, это про э, быть, прочувствовать, чувствовать, про проживать, переживать проэмоционировать, быть на «ты» с ритмами Вселенной, природы, потому что женская часть — это буквально Вселенная, это цикличность, это вот это самое проживание зимы, весны, лета и осени, вот этих всех циклов, это умение быть в потоке, это умение просто захотеть и получить. А мужское в нас и в мужчине, и в женщине — это продумать и делать. Так вот очень часто, если ты спрашиваешь, что такое женская легкость, это как раз вот спушить эту часть женскую, дать ей, не знаю, может ее там причесать как-то немножко, погладить, вот приобнять, взрастить и буквально вспомнить, что есть эта часть и вспомнить, как это хотеть, как это быть, как это циклы природы, как это э, взаимодействие со вселенной и действительно, если говорить о женской легкости, это знать, чего хочешь и получать это, да, видеть возможности и принимать их. А вот эта легкость, вот эта женс... это вот это э, есть еще такое понятие, как деньги по женски. Это хотеть и принимать. И, конечно же, здесь очень важная связка – это наши мозги. Потому что по мере того, как ты слушаешь меня, я вижу, как меняются эмоции на твоем лице. Я пытаюсь отключить свою мужскую часть, чтобы вас понять. Да-да-да, я вижу, вижу. А там, знаешь, идет такой, такой строка такая. Боже, о чем она? Вот. Многие... Девушки, когда приходили в такие тренинги ко мне, они говорили: у них такая же, знаешь, строка бегущая. Подожди, а делать что? Я говорю: первое наперво и сделать, перестать думать. Вот легкость по женски – это перестать думать и начать чувствовать. Mm -hmm. Первое наперво чувствовать, чего хочешь. Вот как раз, когда человек отключен вот от этого хочу а живет из надо и делаю, э, часто э, базируясь на реактивном поведении и убеждениях, которые с нами из детства, про «не могу», «не получится», «я недостойна», тогда, конечно, много трудностей, напряжений, тогда мы проживаем э, свою жизнь, как и сделаю, думаю и делаю, тогда больше реализуя свою мужскую часть, но когда мы вспоминаем про то что есть женское про то что есть мое хочу живу наблюдаю чувствую включаюсь в поток тогда действительно происходят вот эти самые чудеса чудеса это про легкость я и не думала оно пришло вот оно как работает а как как коучинг может работать с легкостью как может коучинг включать легкость ты знаешь я не помню, говорила ли я на одной из наших передач вот прям очень яркое воспоминание, яркое у меня с одной с одним из клиентов. Это девушка, и она пришла с запросом, ну каким-то я уже не помню, как, как звучал запрос, но вышла она на то, что я хочу добавить легкости в свою жизнь. И, конечно же, я спросила ее, и тогда что, и на что это повлияет, откуда знаешь, что и у тебя нет этой легкости, что такое легкость для тебя? Конечно, я бы задавала все эти вопросы, и ответом было, я, я ее даже ну, не могу, даже, я, я слышу такое слово, но я даже не могу описать его, что это для меня. Но когда не будет вот этой тяжести, я говорю, ну хорошо, откуда знаешь, что когда не будет тяжести, то будет легкость? Ты же просто слово знаешь. Конечно, мы все это разобрали, но она ушла с такой домашкой, которую как-то придумала сама что она будет подмечать эту самую легкость, вот про которую мы поговорили, и которую mm -hmm. она не очень понимала, но по крупицам вот она ее ну, как будто бы знаешь вот осязать осязает, но еще не, не может ощутить внутри. И она пошла mm -hmm. наблюдать, причем я добавила вот в это задание, которое она дала сама себе наблюдать его в любом, в любой ситуации, ну, когда она вспомнит, она пришла на следующий раз и говорит: а я в шоке: но ну, сколько легкости вообще вокруг. И я в удивлении от того, что легкость есть даже там, где мне казалось, она не должна быть. Например, говорит, я сижу в кафе, и ругаются двое мужчина и женщина. И она делает это так легко: там легкости много, а он сложно, там mm -hmm. тяжести много. И вот, говорит, я начала наблюдать, что легкость она есть. И когда эта сессия закончилась, ну, заканчивалась, я говорю, слушай, ты замечаешь сама, как ты говоришь, О, как легко! Говорю, у тебя в сленге стало появляться это слово. Она говорит, я, я сама в шоке, я стала это замечать, и я в этот момент чувствую эту легкость. И как работает коучинг? Вот я только что прямо рассказала, какие вопросы я задавала вопросами. Сейчас студенты в 32-й группе, которые учатся, задают очень много вопросов, которые про инструменты и про шаблоны. «Алла, скажите, мы будем изучать вот какие-то 10 запросов распространенных и как с каждым запросом работать? Какая есть формула?» А легкость, она как раз про отсутствие формулы. По-моему, в одной из наших передач была тема импровизации. Uh -huh. И как раз вот легкость, она связана с этой импровизацией. Легкость ⁇ это про импровизацию, про спонтанность, про быть здесь и сейчас, про быть в потоке и быть о а не казаться. Не хотеть нравиться, не бояться оценок, быть собой. А вот с этим «как это быть собой?» Вот это самое сложное, понимаешь? Вот это самое сложное. Для того, чтобы быть собой, нужно знать, что это значит. И здесь поможет опять же коучинг. В моей такой программе по развитию эмоционального интеллекта есть один из модулей, посвященных самооценке. И там один из элементов самооценка и мотивация. Один из элементов вот этой раскрытия мотивации – это самоактуализация. Это как раз знание, какой я, какая я, и плюсов своих, и минусов. То, что принято называть минусами, на самом деле это тень, которую можно описать, которая нам не нравится, которую мы отвергаем. Она у нас в бессознательном сидит, заброшенная такая, знаешь, несчастная. Но если к ней начать относиться по-другому, посмотреть на нее, причесать, пригладить часто этой тени есть вот эта самая женская часть или частично-женская часть, которую почему-то отвергают в силу разных обстоятельств. Например, мужчина как-то себя повел не так, да, и женщина приняла решение, что я должна отстаивать свои права, и у нее такое, да, село на коня. Или в детстве что-то случилось, и сказали, что ты там красишь губы в три года, так нельзя, и вообще девушка должна быть скромной и не высовываться, и тоже девочка поверила и вот эту часть свою отвергает. Вот, и перво-наперво, тогда, если говорить о формуле это знать, кто ты, как устроен, признать свою тень, принять ее. И получить вот эту самую целостность. Из этой целостности и целого цельности знать, чего хочешь. И... Зна знать интеллектуально знать или ощущать? Как, как... Ощущать, конечно. Видишь, как я показываю. Я показываю не так, я показываю знать. Для меня знать это, – это вот отсюда, это изнутри, да, это… Это в соединении разума сердца. Хотя мы говорим сердце, но сердце это физический орган, а на самом деле и сердце, и про эмоции это тоже у нас все в мозгах, все там, все в этом компьютере, все в этой системе. Все когда мы знаем из, из вот этого нашего хочу, на чего хотим, Двигаемся за этим, открыто двигаемся, доверяя пространству, тогда вот эта легкость есть. А еще важный момент уметь на вот эти, относиться к неудачам, к ошибкам, сложностям легко. Легко, у меня даже есть термин празднуя неудачи и ошибки, потому что они единственный источник нашего роста и развития понимая, что это не против нас, не как какое-то наказание, а как возможность еще как-то душе что-то познать, двигаться, распознавать куда дальше. Вот тогда, наверное, вот это, наверное, есть такая некая формула легкости. Но я бы сказала, что она и мужчинам подходит. Вот. Просто так скажу: знаешь, нас наградили прямым доступом к этому. Мужчине просто, может быть, ну, не так легко. Не так легко, потому что женщине с ее телом сразу же раз и отпустили, знаешь, там, отмерили сразу э, умение быть Вселенной, умение творить, вытворять. Вот, мужчине отмерили вот это думать, анализировать и действовать. В большей степени, хотя женская часть есть и доступ есть. Э, потому нам просто... С одной стороны, легче, но если мы отвергали эту часть себя, если мы так не научены, то нам точно так же приходится все это дело вспоминать, причесывать, вспушивать и выводить на поверхность, проявлять миру. И тогда на, на, с легкостью тоже будешь на «ты». Я когда задал вопрос по поводу того, как соотносится коучинг с женской частью человека, и сам уже mm -hmm. додумываю про себя. Такая ассоциация у меня возникает, когда как раз есть запрос, есть проблема, и она очень часто именно в плоскости головы. И работая с коучем, ты просто, ну как, проблема рассасывается, да, ты перестаешь об этом думать, и тогда все становится проще, как раз и легче. Точно. <клёх> ты знаешь, мне прям перед нашей встречей с тобой... Была коучинг-сессия, и мой клиент, мужчина, говорит, Ал, ну вот я вроде бы об этом думал. Он, он пришел в напряжение и со сложностью говорит, слушай, говорит, мне уже прям как-то аж неловко, потому что я прихожу ну, как, с какими-то вообще… Э, а мужчина коуч сам, да, это мой выпускник. И он говорит, мне неловко, потому что я же знаю, что в коучинг не про жалобы. Ну вот я прям заметил. И опять я как будто бы с какой-то жалобой. Вот. И а он собственник бизнесов, предприниматель. И ты прям вот про это сказал сейчас. Коуч кому-то нужен для того, чтобы структурировать свои мысли и перевести их в действие. А вот людям, которые с действиями на ты, и все это ну, на самом деле легко ему все реализовывать, но есть некие моменты внутри, разобравшись с которыми, все дальше вообще как автомат. И коуч нужен для разного. Вот в данном случае, вот этому клиенту, да, он говорит, такой терапевт души, а ты терапевт моей души. Вот ему просто как будто, знаешь, так точку сборки себе находит, и вот проходя через это место, дальше говорит: так все, мне сейчас абсолютно все понятно, дальше дело техники, и дальше действительно все как по маслу. Вот и вот это как раз то про что ты сказал. Вот вот это и есть соединение женской, вот это, вернее такой талант женский, да, легко двигаться вообще, не видя этих преград, не видя то, что они преграды. Это просто часть задач, часть задачи. Скажите, есть ли разница между запросами клиентов женщин и запросами мужчин? Ты знаешь, запросами между запросами вообще не вижу разницы. Вот абсолютно никакой не вижу разницы. Как ведут себя в процессе, ну, знаешь, я, я еще когда как раз вела этот женский клуб и проводила тренинги для женщин, я узнав эту разницу мужского и женского, видишь, даже говорю не между мужчинами и женщинами, а мужского и женского, то поняла одну вещь, что говорят женщины с Венеры, мужчины с Марса, и вот мы прямо такие два мира, совсем разные, но в нас же есть и то, и другое. И изучая эту разницу, внутри себя даже, да, больше понятно, как, как при взаимодействии найти вот эти вот точки входа, что ли. Потому что есть женщины, которые больше проявлены как ян, ян — это мужское, да, есть мужчины, которые больше проявлены как инь, женское. И потому... Даже здесь, в проявлениях, вот в, в, в общении, я бы не сказала, что есть какая-то разница. Но, может быть, если все-таки как-то попытаться объединить и усреднить, все же женщины более эмоциональные, мужчины более рациональные. Но я бы сказала: знаешь, больше каких-то защит, что ли, у мужчин, ну, если брать так, вот совсем уж усреднять. Женщина, хотя принято считать, что мужчины более смелые, женщина более, ну, более бесстрашная, что ли, потому что женское, женское неубиваемо в нас. Женское. Не женщина, а женская. Женское не болеет, болеет мужское женское найдет выход. Поэтому, когда война, женщина как-то быстрее собирается, да, война, даже когда война, я хотела сказать, да, и вот в любых кризисах на женщине и дети, и семья, и бизнес, и, и, и безопасность, и все остальное, она как-то быстрее в себя приходит. Вот это, наверное... Ну, опять же, не потому что это женщина, а потому что в ней вот эта природа женского больше проявлена. Угу. Вселенная – это женщина. Вот если так, женская природа. У нее. Большинство запросов к тарологам, насколько я знаю, к энергопрактикам, наверное, к психологам, именно женские запросы связаны или находятся в плоскости отношений. Что такое легкость, легкие отношения для женщин? Есть какое-то для вас у вас определение этому или формула опять же? Ты знаешь, ты имеешь в виду отношения между отношения людьми, отношения мужчина, отношения с... мужчина. Да, с мужчиной, да, мужчина женщина Для меня легкость в отношениях это ну, хочется сказать слово «позволять». Наверное, больше для слушателей такой язык более понятный. Позволять себе и другому быть собой, быть другим. Я бы сказала не отбирать это право, потому что мы очень легко нарушаем вот эти права друг друга и хотим, чтобы было по-нашему. И тогда мы попадаем в сложность, в трудность. Никто не хочет, ни мужчина, ни женщина в отношениях, чтобы у них забирали свободу. А свобода ⁇ это не, э, не пойти налево. Когда свободные отношения ⁇ это значит уважать права друг друга. И чем больше этой свободы, тем меньше хочется налево. Потому что пойдешь налево и попадешь в несвободу. А тут, если есть свобода, это очень сладкое пространство. И его очень редко можно найти. Если женщина мудра, то тогда мужчина не, не, хочет, не хочет идти куда-то в несвободу. А мудрых женщин достаточно мало. которые да. вот эту э, Свобода э, — это как раз не, не забирать это право, не собирать это право быть собой, э, быть... Э, проявляться так, как хочешь, и не надо рисовать себе картинки, что когда мы говорим о свободе, то все мужчина сразу же пошел куда-то изменять, но он же почему-то на тебе женился, не знаю, почему-то же тебя выбрал, ну, наверное, не для того, чтобы потом через сложности тебе изменять, но это странно будет. Он почему-то сложил свою такую полиганность к твоим ногам. И когда женщина вот это видит в этом, как, тогда как предъявление, претензии, и как не свободу мужчина начинает тогда чувствовать себя в тюрьме, тогда вот эта легкость уходит, и тогда, и тогда становится много напряга, и тогда, конечно, хочется, хочется где-то эту легкость почувствовать, и тогда вот как раз мужчина... И, и ее ищет и на стороне. И женщина тоже, кстати, да, и женщина тоже хочет этой легкости, хочет быть желанной, потому что теперь она уже не нежеланна, она это чувствует. И тогда вот такая, такой парадокс. Хочешь? Э, хочешь, чтобы э, было мужчина был больше с тобой, дай ему свободу. Не забирай у него, не забирай. Ты не можешь дать, потому что ты ее не давал. <смех> Вообще-то, он уже с ней. Поэтому не забирай свободу и позволяй себе и ему быть собой. И тогда это, это, это право перерастает вот в эту легкость. Это что ты хотел сказать? Как-то интуитивно что ли, слышится, потому что как раз на этапе поиска отношений, как для мужчины, я думаю, для женщин, ты все равно, когда вроде как стремишься к тому, чтобы свободу потерять, и подсознательно стремишься к тому, чтобы свободу забрать у, у своей половинки. И, но, вот. сл, слыша вас, да, и, и понимая, насколько это все-таки правильные слова, получается, что все-таки не с этим посылом нужно заходить в отношения. Вот понимаешь, ты правильно говоришь, в том-то и дело, но почему-то же мужчина эту свободу типа отдает, тогда... Если ты будешь мудра и не будешь ее ну, забирать, а он будет продолжать чувствовать себя свободным собой, проявленным и при этом любимым, желанным, лучшим, он просто не захочет идти к той, которая будет от него требовать, чтобы он был не свободным. И даже если он туда пойдет, он, он не захочет там остаться вообще, он почувствует разницу. Вот в чем тут парадокс. И свобода, каждый по-своему это будет понимать, да? Свобода мужчины, свобода женщины. Это опять же про то, что вы сказали, это про хочу, да? Про то, что я хочу. Это про хочу, да. это про хочу. И просто мужчина не захочет, если мы думаем про то, что э, я предлагаю выдать индульгенцию, ты свободен, иди и можешь спать со всеми вокруг. Ну, просто, ну, не совсем так это все происходит. Э, вот, это свобода проявляться, быть собой, э, иметь свои желания, перестать предъявлять претензии, ага, ты на кого-то посмотрел, ты меня не любишь уже. Ну посмотрел, так обсудите вместе красивую э, фигуру этой женщины. Я э, с восхищением всегда, да, с наслаждением наблюдаю женскую красоту, женскую э, внешность, э, женскую грацию, женскую интеллигентность, женскую, женский интеллект. Это всегда очень красиво. И почему бы не, не обсудить это вместе со своим мужчиной? Вот это и есть свобода. Так, и а он просто соединять... не захочет от вас уходить. А возвращаясь к женщинам, если соединить все-таки да, стремление к свободе, к легкости, с энным количеством обязанностей по дому, по уходу за ребенком, в общем, много дел таких семейных, бытовых, как это соединить? Как это соединить? Как это добавить к той формуле, о которой мы говорим? Ты знаешь, женщина допускает ошибку на одном из первых этапов взаимоотношений. Вот в этот конфетно-букетный период она на себя все навешивает, нагружает, а потом начинает предъявлять претензии мужчине, а он в шоке. Так я думал, тебе нравится. Это где-то какой-то фильм был, где он дарил ей какие-то конфеты, которые она ненавидела. А она, значит, «Ой, боже, мои любимые конфеты!» А потом, оказывается, через несколько лет он узнал, что она их просто ненавидит, она уже просто запустила ему их в голову. да. Вот. И тут не нужно допускать эту ошибку. Чем больше в конфетно-букетный период вы друг другу покажете, как, какие, да, какие вы, и вот эта свобода будет уже себе прежде всего быть проявленной, то тогда вы там и договоритесь. Потому что... А кто сказал, что женщина должна убирать квартиру? А кто сказал, что мужчина должен это делать? Кто сказал, что женщина должна готовить? А кто сказал, что мужчина? Вот, поэтому в каждой семье, в каждых отношениях, это своя уникальная формула с учетом того, как устроен... Другой. вот и все и если мы э, будем к этому бережно относиться а пары всегда создаются для роста развития для того чтобы дополнить друг друга и быть еще лучшим одним целым то тогда каждый будет занят тем что э, он готов ну, и хочет, и может, и готов привносить в эти отношения. И есть, например, то, что, может, не сильно я люблю делать, но делаю, потому что ну, мне в кайф, когда моим близким хорошо. Не потому что мне надо, я вынуждена, из претензии, а потому что я хочу, чтобы им было хорошо, и мне тоже рядом с ними. Да? И точно так же другой тогда будет делать. А тогда есть эта самая легкость. И тут коучинг, кстати говоря, ты же все равно спрашиваешь меня про это, коучинговая такая технология из моей программы по эмоциональному интеллекту. Выпишите в список надо и каждому примите формулу. Напишите там вместо, ну, например, мне надо, не знаю, убирать квартиру. Я хочу убирать квартиру, потому что я хочу. И если там будет что-то важное, то вы будете убирать с огоньком и будете про это вспоминать с улыбкой, убирая. А если там важного не найдется, найдите способ это не делать. Да? Договоритесь с кем-то, наймите того, кто будет убирать квартиру, делегируйте, вовлеките в игру ваших детей, приучайте их к финансовой грамотности заодно, возможно. Вот, найдите способ не делать то, что вам надо. И не истязать себя, и не, не потом не запускать коробкой конфет в голову тому, кто в шоке, ты же это любила вообще-то, и всегда с удовольствием делала. Такое равногендерное у нас 8 марта получается из уст Анзы Днепровской. Последний вопрос, связанный с коучингом, насколько для меня важное, Насколько все-таки коучинг – это женская профессия? Потому что к вам приходит процентов, наверное, 80 все-таки женщин обучаться. Как вам кажется? Ты знаешь, как-то так почему-то в Украине так. Потому что в других странах много коучей мужчин. Да, их меньше, чем как, равно как и в других профессиях помогающих. Ведь среди... И психотерапевтов, и психологов тоже больше женщин. Ну, наверное, это связано просто с тем, что женщина в принципе больше тяготеет к развитию себя, своей личности через обучение. Mm -hmm. Понимаешь, мужчина больше почему-то развивается через опыт, через какие-то другие способы. А женщина как раз через прямые возможности обучения. И женщине легче создавать пространство, потому что пространство это, это вообще про Вселенную, в которой человек может расслабляться, чувствовать. Женщине легче просто его создавать. Это ее природа, в ее природе. Вот, а вообще... На мой взгляд, мужчины могут быть прекрасными коучами, и я знаю это, и ты тому пример, и порой у меня клиенты где «Ала, вот мне нужно такую же, как вы, только мужчину». Вот запрос на это есть. Иногда бывают ну, наши какие-то заморочки, и я даже, когда мне обращаются, «Помогите найти коуча». Я спрашиваю, есть пожелания по гендерному признаку? И иногда говорят, что есть, иногда говорят, что нет. Вот так тоже бывает. Но я вот вижу вот в этом, наверное, основное. Почему-то считают мужчины, что это как-то как не для них вот эти все какие-то такие вот профессии непонятные. Для них это больше что-то бизнес, это вот надо, чтобы было что-то, что в руках можно подержать. Ну, Наверное, вот, вот из этой, из природы каких-то убеждений. Принято. Алла, что еще, кроме 8 марта, на этой неделе будет для вас э, примечательным? Какие у вас планы? Ты в, знаешь, самое интересное, что 8 марта у меня будет коучинг. Я в коуч сессия э, в офлайне с моим клиентом э, в Барселоне. И это тоже, наверное, такое для меня... Мое отношение к 8 марта, я к 8 марта отношусь очень спокойно и предпочитаю, чтобы мой муж дарил мне цветы 364 дня, даже пусть без этого 8 марта, понимаешь? А не 8 марта, выходной мужа. Вот. Выходной, моего выходной, это, это точно. точно. Но на самом деле вот этот как-то... Меня всегда, еще с детства, меня мне было странно, почему почему у нас вот именно в этот день мы какие-то такие… Мне как-то как... очень было странно это, что в этот день мужчины как будто бы должны. Мне вообще все где должны, как-то оно не очень. И потому вот для меня это как будто какая-то несвобода. Я помню, как моя мама обижалась, если вдруг папа там, не дай бог… Ей цветы не подарил, и это тоже для меня было как-то странно, и, наверное, оттуда это все пошло еще и с детства. Вот, не люблю не свободу. И потому <клёх>, коучинга много на этой неделе. У меня будет бесплатный вебинар. Буду знакомить с коучингом и приглашаю всех, кто еще не погружен в эту технологию, еще не, не почувствовал силу и, её, и мощь и на рейтинг. себе. Да-да-да, приглашаю мужчин и женщин. Особенно мужчин тогда, раз уж мы про это заговорили. Раз мы про 8 марта, да? Да-да-да. Вот, это во вторник. Мы ссылочку дадим обязательно. У меня будет очень любопытный эфир в Инстаграме с э, клиническим психологом, клиническим психотерапевтом, психологом, очень э, интересной э, женщиной. И приглашаю, Ольга Дивеева, и приглашаю на него в четверг. И я иду учиться на этой неделе, иду учиться коллегу Ленецкому. Очень уважаю своего коллегу, он и коучи и консультант, и набирает очень любопытный курс для экспертов. Хочу побыть в поле экспертов и хочу, чтобы меня кто-то сопровождал. Целый месяц меня будет сопровождать именно в каких-то вопросах, связанных с экспертностью. Мне очень любопытно. Чтобы меня кружили, Алла. Звучит очень Да! Я тоже хочу, да. Я бесконечно кружу своих клиентов. Я тоже хочу, чтобы меня кружили. И вот отдаюсь Олегу на этой неделе. И целый месяц такие очень плотные работы. Два раза в неделю, по три часа. Плюс еще какие-то домашки. Ну, в общем, меня ждет такой очень насыщенный март. вот, А у тебя… Не на этой неделе? Что самое-самое, да, на этой неделе. Ну, у меня все-таки 8 марта, самый главный, э, самый главный день <с этой <с недели. Я так думаю, что для 99% мужчин <с тоже. <с вот, помимо этого, конечно, тоже коучинг, наверное, не так активно, как у вас, но тем не менее. И продолжаю мучить, э, создавать прекрасный да, мой проект. Помню про сроки, обещанные вам, поэтому не останавливаюсь на этом. Так что вот так вот. Спасибо большое за э, этот эфир, Игорь, тебе, всем нашим зрителям. Благодаря вам э, есть мотивация продолжать, есть мотивация делиться. Спасибо за ваше послание, письма, ваши комментарии э, в личку. Пожалуйста, пишите больше под эфирами. Э, это как-то бодрит включаться, что-то придумывать. И поздравляю всех женщин с э, весной, а мужчин э, с возможностью э, заметить это, наслаждаться, доступными. понимаешь, и взаимодействовать с нами. Легко и с удовольствием. Спасибо, Алла. Пока. Пока.